28 сентября в Униксе прошла акция в поддержку Казани в конкурсе за символы новых банкнот 200 и 2000 рублей. Студентам КФУ рассказали о том, как можно проголосовать за любимый город на сайте Центробанка Твоя Россия РФ. Многие ребята уже отдали свой голос за столицу Татарстана и теперь поддерживают Казань участием во флешмобах и фотографиями в социальных сетях. Студенты гордятся своим городом и желают ему победы в конкурсе. Я много путешествую по городам. Было бы приятно расплачиваться купюрой, на которой изображен мой родной город. Голосование продлится до 7 октября. А пока казанцы проводят мероприятие в поддержку города, студенты КФУ не остались в стороне и провели свой флешмоб в концертном зале Униксом. Не упусти свой шанс проголосовать за Казань. Елена Селезнева, Руслан Урозаев. Универньюз.